Наверняка ты слышал о Pinterest – это платформа, на которой пользователи сохраняют свои фото и видеоматериалы. Но ты знал, что на ней можно заработать? Сначала зарегистрируйся в партнерской сети Молит и выбери бренд, который ты хочешь продвигать. Сгенерируй ссылку и поделись ею на Pinterest. Потом остается только подождать, когда твои деньги появятся на аккаунте в молит как только кто-то воспользуется твоей рекомендацией. На YouTube-канале MyLead тебя ждет руководство о том, как зарабатывать на Pinterest. Ссылка в описании.